Приехали в метро за покупками. Надеваем перчатки по-болгарски, рукавицы, маски и выходим в зараженное пространство. Наверное, на входе нет, не так, как по Уфланде. Наш первый заезд в метро в этом году. Хотели поехать в Кауфлант, но там стояла длинная очередь. За что я люблю метро? Товара полно, площади огромные, и народ легко теряется на этой площади. Его почти и не видно. Значит, угроза заражения коронавирусом минимальная. Купили полную телегу. Посмотрим, как это будет у нас, на какой срок нам хватит. Но мы старались закупить кровь. Сейчас будем выгружать. Выгружаемся. Набрали целую кучу воды. Сегодня тепленький денек. Но немножко капало вчера вечерком и сегодня. Но все равно температура 20 градусов. Сейчас вечер. Поднялся уже довольно сильный ветер, но мы все равно вышли погулять. Мы идем за хлебом, ближайший магазин. Ничего не нарушаем. Режим самоизоляции строгий. Я к тебе позирую. Отлично. Да? Мы гуляем. И мы гуляем. Сегодня опять 20 градусов, уже вечер. Никого нет на пляже практически. Но ну, мы вышли немножко погулять. Очень, Пособие. Пособие. очень теплая погода. И это радует. Вот такой у нас желтенький, чистенький песочек. Отличная погода, тепло, солнышко. 2 мая. Лето. Бескрайнее черное море. Хорошо. Вот так вот. Кто-то внизу, а кто-то наверху. Ставьте лайк. Милила. Теперь здесь около пристани сплошной обрыв. Раньше здесь совсем не было выступа. Вода куда-то ушла. И все. Теперь весь берег стал очень высоким. Но правда, вот там, где сволочище, там еще все довольно ровно. Проходим урок болгарского языка. Как правильно произнести слово «сволочище»? Свалачишь те или так как я? Конечно, свалачишь те. Пока не знаю. Но никак не выучим. Вот такой у нас бережок. Здесь даже вода чистая, но настолько много водорослей. Просто поразительно. Наверное, все-таки еще до чистой воды. Нужно почиститься Вот такие чудо природы Сделано морем Один из первых наших приездов Мы дошли до этого места Вот там есть разбитый совершенно пирс и напротив него такой выступ, такой утес, небольшое возвышение. И там было так красиво, что когда мы туда поднялись, я написала стих. И называется он «Я построю дом на скале». Это был один из первых моих стихотворений. И я, конечно же, его прочитаю. Но попозже. Мы пришли. К месту нашего будущего домика на скале. Если там, правда, уже кто-то не построился. Но вот это разбитый пирс. За 10 лет его так никто и не отреставрировал. Хотя рядом кафе, по-моему, процветает. Кто понимает. Какой-то шалман там даже стилят. Доски, а, там столы. Ну да, вот это разбитое совершенно строение. Это когда-то был пирс. Но теперь... Сюда прибывали круизные суда. Ну, круизные, наверное, нет. Да, круизные. Но какие-нибудь пароходики, наверное, могли бы сюда приплыть. Круизные. Эти камни очень большей своей части были затоплены. Но теперь, поскольку море ушло, все дары моря, и теперь на поверхности да. и дальше уже золотых песков пройти довольно трудно особенно когда море придет сейчас конечно сейчас можно да но вообще обычно море бьется у самой а дальше если пройти то там Кранева, а потом албена вон там видно в лучах солнца а вот эта тропинка которая ведет к нашему будущему домику. Свиньи такой пасмурный день. Море ушло так далеко, что пляж стал безбрежным. Вот и маки расцвели у нас на златом. Совсем немного, но красиво. Первый работающий магазин у нас на Золотых Песках. Вот. Готовимся к новому сезону. Ресторан скоро Болгария постоянно смягчает чрезвычайные меры. Например, к 1 мая открываются природные парки и отменяется обязательное ношение масок на улицах. С 3 мая разрешена работа ресторанов с открытыми террасами и плавательных бассейнов. Чемная, надо... Теперь обещанный стиль. Я построю дом на скале, Пусть в нем колобродят ветра, А вокруг деревья шумят И горланят птицы с утра. Между лысых камней маков цвет, Будто кровь олеет в желтой траве, А с небес нещадно солнце палит, Отдает свою энергию мне. У обрыва поставлю скамью, Неоглядное море вокруг. Буду слышать, как бьется волна, Замыкается вечности круг. Ночь придет, и над крышей моей Миллионы зажгутся светил, И луна мне выстелит путь, По которому никто Не ходил. А да что-нибудь сказать можем? Можем. Мы можем. готовимся к отмене карантина. Мы от... Скоро у нас отменят карантин. Отлично. Нормально. Да. И, и снимают блокпосты, мы скоро сможем ездить по всей Болгарии. Так что ждите наших новых видео. Да-да, ставьте лайки и подписывайтесь, подписывайтесь на наш канал.